Я живу в стране, где, если не пересматриваться, то все так чисто, красиво, зелено, ухоженно. А там, где император ездит, так там вообще дома перекрашивают регулярно. Бордюрчики такие, все дорожки, туйки высажены. Солдатики стоят, каждый там сколько-то метров регулярно охраняют своего императора. И понимаете, если не присматриваться, то действительно все кажется так идеально, красиво, ласково, интересно. Но если посмотреть на растущий государственный долг, внутренний, внешний, если посмотреть на то, сколько граждане каждый год отдалживают у банкиров, берут кредиты, если посмотреть на динамику роста цен, и если пройтись по задворкам и посмотреть на стихийные свалки, на грязь, на внутреннюю красоту зданий, подъездов и многого другого, то понимаешь, элементарные вещи – это все гребаная показуха, это все гребаная пропаганда. И те, кто за границей смотрят, в частности в соседской стране, в большой, в России многие из них, они думают, что здесь так хорошо живется, и император, он такой прекрасный, он такой замечательный, он думает о народе, он думает о людях. Нет, ребята, это просто пропаганда. гребаная пропаганда. И это несложно понять, если посмотреть на поведение самих людей. Обратите внимание, как мы, каждый из нас занимается показухой. Мы ведь всегда хотим... Чем-то покичиться, показать, поставить на вид что-то хорошее, самое лучшее, что у нас есть. Самую красивую одежду, самую чистую. Мы моемся, бреемся перед выходом, причесываемся, марафет наводим. Мы сами так живем. И поэтому мы позволяем им жить так. В группе людей зеркально отображать наше поведение и создавать вокруг нас этот гребаный театр абсурда. В этом парадокс, но в этом и логика, понимаете? Вот почему до сих пор по телевизору мы видим пропаганду, и она продолжает работать, потому что пропаганда, она сидит внутри каждого из нас. Пропаганда — это наша суть. Никто из нас не хочет показывать другому свое настоящее положение, свою настоящую суть, свою настоящую личину. Потому что любой человек, которого не возьми, любой, кого не копни, он окажется страшным, отвратительным, а может быть мерзким, подлым, алчным существом. Вряд ли он будет благородным, честным, отзывчивым. Ну, там и еще каким-нибудь, каким-нибудь. Но с пометочкой плюс. Понимаете? Люди они не такие. И вы в том числе. У каждого человека есть груда скелетов в шкафу тараканов в голове и от этого никуда не денешься люди живые и они просто обязаны иметь какие-то негативные стороны не бывает хороших людей есть просто те с кем вам удается уживаться и те кто очень умело от вас скрывают правду в этом вся суть поэтому не верьте в похозуху, которая вокруг и задайте себе один единственный вопрос а зачем вы так делаете всего доброго, подписывайтесь, пишите комментарии.